плюс доходного дома для арендаторов? Люди получают комфортные загородные условия по цене обычной квартиры с убитым ремонтом, либо даже дешевле. По жилищному кодексу есть нюансы, опять же, да, то, что доходные дома не надо ни в коем случае продавать долями, не надо делать кучу отдельных входов, не надо делать выше 12 метров, не надо делать больше 1000 квадратов. Там нормы могут меняться, но суть в следующем, пусть это будут комнаты, пусть это будут студии, они будут твои и ничего не нарушай, и все будет у тебя в порядке. В сегодняшнем видео разбираем крутую стратегию, это стратегия доходного дома. Мне она очень нравится, у меня доходность дом занимает очень значительную часть моего инвестиционного портфеля. Я его сделал 4 года назад и вот сейчас готов поделиться теми результатами, которые мы имеем на текущий момент. Я расскажу о подводных камнях, я расскажу о том, что было хорошо, что плохо. На экране мы сейчас видим одну студию, которую мы буквально недавно сделали небольшую реновацию и, собственно говоря, после этой реновации студии заселяются там в течение там, буквально нескольких дней, да? то есть максимум студии, простой студии – это одна неделя и при этом, если мы заранее знаем, что арендаторы снимают, буквально за, съезжают за пару дней. Это все реализуется, причем еще одна особенность этого проекта, он реализуется дистанционно, то есть мы живем в Липецке, доходный дом находится в Подмосковье. Вот еще несколько фотографий, как это выглядит, то есть есть беседки, стандартная история. Смотри, в чем плюс доходного дома для арендаторов? То, что люди получают комфортные загородные условия, причем они могут получить это либо по цене обычной квартиры с убитым ремонтом, либо они это могут получить даже дешевле. Но эти студии меньше, но самый главный фактор и часто определяющий это стоимость этой аренды жилья. В Москве она часто очень дорогая. И Конкретно в доходных домах могут жить люди, для которых цена является определяющей, а ты уже будешь определять, кого стоит заселять, кого не стоит. Конкретно в случае этого доходного дома мы формируем окружение однородное из-за людей, которые работают в ближайшей локации и, соответственно, стараемся простроить это окружение таким образом, чтобы людям было комфортно жить с друг с другом. Еще один плюс доходного дома, то что у него большое количество студий, причем они находятся в одном месте, в моем доходном доме 25 студий. И представь, когда тебе приходит 25 платежей в среднем по 20 тысяч рублей. Согласись, это приятно, когда вот сейчас на экране появляется скриншоты этих платежей, и каждый месяц тебе приходит значительный денежный поток. Мы добиваемся стратегии доходного дома, чтобы платеж по ипотеке был меньше половины. То есть в идеале, если половина от, от всех платежей будет оставаться тебе, и ты сможешь его реинвестировать, делать какие-то другие стратегии. То есть на самом деле это, в принципе, все возможно. И Несколько плюсов в стратегии доходного дома. Первое. Можешь зайти даже с небольшим капиталом. То есть существуют конструкции, как можно приобрести доходный дом практически без своих собственных средств, зарезервировав небольшую сумму на непредвиденные расходы для того, чтобы ну, тебе просто было это делать спокойнее. Второй вариант ты можешь решить свой жилищный вопрос. Я уже говорил о том, что у нас есть кейсы. Когда студенты делали проект доходного дома, он делал себе двухкомнатную квартиру и все остальное сдавал, у него получался еще денежный поток в размере 100 тысяч рублей. То есть представь, решаешь жилищный вопрос, получаешь 100 тысяч рублей, и для многих это решение, то что он в принципе получает 100% своего времени, который он может заниматься инвестированием, самообразованием, путешествиями и другими историями. Третий – сразу большой денежный поток, то есть в отличие от квартир и уж тем более доходных гаражей, чтобы создать денежный поток там 250-150 тысяч рублей, то тебе достаточно всего одной сделки с доходным домом. Представь, если можешь посчитай в комментариях, сколько нужно сделать доходных гаражей для того, чтобы реализовать этот проект, для того, чтобы получить такой пассивный доход. Нет проблем с соседями, да? То есть если про посуточную аренду мы говорим о том, что могут Иногда случаются проблемы, особенно в жилых, в старом фонде, в жилых домах, где много бабушек, где все слышно, где панельки. Понятно, что все эти вопросы можно проработать, но конкретно твой дом – это твой дом, и проблем с соседями нет. поэтому.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 Пусть это будут комнаты, пусть это будут студии, они будут твои а, и ничего не нарушай и все будет у тебя в порядке. Еще одна история, это мы рефинансировали ипотеку. То, что у нас дом 4 года, ключевая ставка значительно снизилась и мы смогли рефинансировать ипотеку. Это классная тема, потому что одновременно с большого количества студий ты просто начинаешь получать больше денег. Цифры следующие. Значит, 15 миллионов это стоимость дома, площадь 462 квадратных метра, стоимость квадратного метра 32 тысячи рублей. Я считаю это дорого. Но при этом плюс доходного дома в том, что, вот представь, сколько стоит недвижимость в Москве? 160, 000, 200 тысяч квадратных метров, где-то 300. То есть здесь за меньшие деньги ты получаешь большее количество студий. Именно в этом суть этой штурмовой конструкции. То есть, да, есть штурмовые конструкции, как купить жилые квадратные метры дешевле. И доходный дом это одна из таких стратегии, потому что дома на рынке продаются очень долго. Люди строят дома для своих детей. Я когда выбирал свой первый доходный дом, мы с женой объехали все Подмосковье, мы посмотрели все локации, посмотрели более 30 доходных домов и чаще всего мы встречаем ситуацию, когда люди строили для своих детей, дети переехали жить в другой город, в другую страну и не стали жить. И эти дома стоят, они будут стоять годами. Но как доходные дома они обретают второй смысл и вторую жизнь. Следующее это финансирование: 17 миллионов была ипотека, 2 миллиона кредит и 3 миллиона личный капитал это те деньги, которые были потрачены на реализацию этого проекта. 25 студий, 24 студии под сдачей в одном живет мой родственник, и, соответственно, эта студия не сдается. Выручка средняя погода 450 тысяч рублей. То есть выручка с одной студии средняя 18 750. Ипотека 194 на экране видно, есть страховка, коммуналка, мелкий ремонт, уборка и прочее, и прочее, и прочее. Итого 134 тысячи рублей. Спустя 4 года что можно сказать? 3 миллиона рублей личный капитал, который был инвестирован. 194 тысячи это чистый доход на руки, который приходит инвестору за вычетом коммуналки, платежей и так, далее, и, так далее, и так далее, с учетом резервного фонда на ремонт. Итого, личный капитал 3 миллиона рублей. Доход инвестора 100, почти 195 тысяч рублей. Из них 134 тысячи рублей это... Прибыль, которая остается от арендных платежей. И внимание. Опять мы имеем этот секретный платеж, когда часть ипотеки гасится вместе с платежом. Ежемесячно на текущий момент выплата основного долга составляет 60 тысяч рублей. То есть суммарно две эти цифры выплата основного долга по ипотеке плюс арендные платежи, которые ты получаешь на руки, которые ты потом можешь инвестировать в другие стратегии, составляет 195 тысяч рублей. Доходность этой стратегии вложил 3 миллиона, ежемесячно получаешь 195. Если такие цифры тебе окажутся полезными, ты знаешь, что нужно делать. И если мы учитываем потребительский кредит, даже с учетом того, что мы взяли эти деньги, это 65%. Если бы мы не допустили ошибки на этапе ремонта, если бы мы все жестко экономили и считали, то мы бы получили 77%. И именно такую доходность мы получим после того, как потреб-кредит будет до конца выплачен. По-моему, мы выбрали, если не ошибаюсь, на 5 лет, но не суть. Суть в том, что ты всегда имеешь денежный поток, и ты всегда имеешь выплаты основного долга по ипотеке. Что можно было сделать лучше? Давай так, об ошибках, да? потому что все говорят, какие крутые цифры можно делать, но на самом деле инвестирование это и про ошибки тоже. Первое, мы запускали дом 6 месяцев, мы были одними из первых и сейчас ребята делают это за полтора-два месяца в наших программах и вполне себе справляются. То есть, возможно, стоило было сделать чуть дом поменьше, потому что 500 квадратов почти, это многовато. Переплатили за ремонт, то есть тут мы потеряли около 2 миллионов рублей просто за счет того, что нужно было более тщательно контролировать все этапы ремонта. Следующая ошибка – это ошибка в планировках. То есть сейчас мы видим, что где-то розетки не там стоят, где-то были неправильные материалы, где-то было плохое решение по ремонту. Сейчас люди делают гораздо лучше, в разы лучше и в разы дешевле. То есть просто огромный опыт студентов, которые уже сделали большое количество доходных домов, позволяет просто вышнить те самые фишки, и тот самый изюм, который можно использовать для реализации своей собственной стратегии. Еще одна проблема ⁇ это ошибки на этапе покупки. То есть мы, когда покупали дом, мы обратились к риэлтору, а риэлтор просто не проверила то, что у владельца дома был долг за газ. Так мы потеряли еще 130 тысяч рублей. И здесь важно понимать, с кем ты конкретно работаешь. И в идеале, если ты не живешь в Москве, тебе нужен человек, который сможет адекватно проверить все, чтобы с твоей недвижимостью все было в порядке. Потому что одно дело, когда там не оплачен долг за газ, другое дело, когда там есть проблемы юридического характера, из-за которых ты можешь потерять дом. Забегая вперед скажу, что, конечно, банк делает титульное страхование и от этого риска он тебя застрахует, но Лучше не терять те деньги, которые ты, возможно, инвестируешь в ремонт. Соответственно, в 2015 году, когда мы делали, у нас не было ни опыта, ни знаний. Сейчас это есть отдельная программа, в которой мы собрали весь этот опыт, весь опыт наш наших резидентов, студентов, которые уже сделали доходные дома. И сейчас есть подробная программа, как это делать. Каждый этап, начиная от выбора дома, выбора локации, тестирование. Как делать ремонт? Как получать финансирование? Как заселять? Как управлять? То есть каждый этап и каждый элемент разобран чрезвычайно подробно. И есть люди, которые всегда готовы ответить на вопрос, как это конкретно работает. Есть еще неочевидные преимущества доходного дома, которые я лично очень ценю. Первое, то что у тебя каждый месяц есть минимум 100 тысяч рублей на новые инвестиции. То есть у тебя есть, уже есть банкомат, который ты с одной сделки. 100 тысяч рублей тебе дает на инвестиции ежемесячно. Это дешевые деньги для других стратегий, то есть ты можешь себе купить активы другие, ты можешь купить себе лакшери, да, там автомобиль, еще что-то, то есть это банкомат, который финансирует не только твои инвестиции, но и твой образ жизни. И самое интересное то, что 15 лет часть всего ипотеку берут именно на этот срок, они пролетают очень быстро, то есть ты их не заметишь, но у тебя останется и дом без ипотеки, без обременения и полный денежный поток. Поэтому, если тебе эта стратегия оказалась полезна, если ты считаешь, что выйти из крысиных бегов за одну сделку – это круто, ставь лайк, подписывайся, нажимай на колокольчик, задавай свои вопросы в комментариях, какие еще стратегии разобрать, на какую тему записать в следующее видео, и мы посмотрим и сделаем это видео в следующий раз. Пока.